Грецкий орех. Ну, черный грецкий орех, значит, здесь используется кора орешков, которая такая вот растет на орехе на грецком, зеленая. Ну, все детство я рос там, где растут грецкие орехи. И знаю, что отличается очень само дерево, листья от вот этого вот этой коры. Ну, многие компании сейчас добавляют лист ореха, ну, что ну, дешево по себестоимости, потому что лист, во-первых, собрать дешевле, во-вторых, у него ну, его больше и, ну, по большому счету, свойства послабее. Если мы возьмем, пожуем лист грецкого ореха, то он не такой будет горький, как кора грецкого ореха. То есть, это противопаразитарный продукт. В нем много йода, витамина С. И он имеет очень сильные свойства, как убиратель-убиватель паразитов. То есть, очень интересно, добирается даже до личинок, умудряется их повредить, скажем так. Люди в противопаразитарных программах, в программах против аллергии используют черный орех для того, чтобы вывести из организма всякую ненужную жирность. Я считаю, один из самых интересных продуктов, который как имеет противопаразитарные свойства, так и натуральный йод и витамин С то есть классный продукт, обязательно попробуйте.